А дружба между мужчиной и женщиной все-таки существует. Только надо сначала переспать пару раз. И если не понравилось, потом дружить.